добрый день интернет-пользователи и гости у моего канала с вами заново я серый кролик В данном видео я постараюсь рассказать о том что все кролиководы знают но мало кто этого делает за исключением тех кролиководов, кто держит в производственных клетках своих кроликов смотрите вот у меня клетка представлена на 4 ячейки здесь роддом грубо говоря то да? вот я три мамки отсадил ну и решил показать вам что я делаю и ну, для чего? Смотрите, вот клетка. Размеры ее тут практически не важны. Э -э -э -э -э. Рассказываем. В маточнике пол вот здесь на таком уровне. У клетки для мамки вот здесь. Здесь у меня брусок 10 сантиметров, доска 2 сантиметра. Да? Плюс еще сделан бортик. Вот здесь бортик он виден, который закрывается. Бортик 6 сантиметров, то есть получается ниже клетки и вот здесь пол в клетке основной. Разница 12 сантиметров, плюс там 6 и того получается уже 18 Но здесь тоже досочка из 2 сантиметров, брусочек вот здесь брусочек, здесь доска. То есть разница в уровнях этого пола и здесь грубо говоря 16 сантиметров. Для чего это сделано? Как я говорю, как я называю вещи своими именами, кролихи рожают в ямах, ну или в норах. Так и вот здесь получается, что разница между полами 16 сантиметров, как не яма. Яма для чего-то сделана, для создания более-менее микроклимата для кроликов которые только что родились, которые беззащитные, ну и слабенькие. В зимний период времени это больше касается э, очень холодно, правильно, правильно. А если мы маточник сделали шильный, там щелей нету, все хорошо, то тут пыры. но вот если будет открыто окно, вот здесь, как вы видите, вот, вот да, ну, большая... Здесь все равно будет попадать мороз Правильно? Правильно Первых три дня королиха кормит раз в сутки своих крольчат В связи с этим здесь есть такая задвижка Родила кролиха, грубо говоря покормила Час прошел, ну там Я же не стою над ей, как она кормит Своими вопросами занимаюсь То есть я открыл, кролихи забежали свои то есть полностью по родому открывал, подкрывал, они забежали, час прошел, я взял закрыт. И в течение остального времени, то есть суток, там создается свой микроклимат. Смотрите, в яме, а это 16 сантиметров, туда кролиха само собой наносила соломы или там чего там, сена, ну, что мы ее туда положим, что мы подстелим, чем, грубо говоря, создается такое чувство что как в норе на да, вырытой дверь закрыта нету никаких сквозняков в основном маточники вот здесь у меня маточник для примера он общит еще по периметру пленкой в летнее время я эту пленку конечно же убираю чтобы ну, ну, лето это лето но ну, и мы говорим про зиму и вот все там ничего нету просто помещение Здесь закрыта задвижка То есть мороз, даже если минус 25 У нас в Беларуси минус 25 э, Ну, более-менее Это норма, да То есть крольчата выживаемость У крольчат выживаемость отличная У меня 90% По хозяйству, в зимний период времени У меня не постоянные окролы 90% крольчат выживаемость Да, есть там разные нюансы <клёх> Родился слабенький там, Или еще что-то там поцарапало Когда там бегала, <клёх> Ну, разные нюансы ну, смотрите, вот ячейка тоже. Вот, вот вы уже так не извините, я уже не стал убираться, показываю как есть. То есть здесь сидели крольчата, здесь сидела кролиха. А крольчатам 45 дней, я их убрал, кролиху на откорм. Она уже беременна побудет в 10 дней в другой клетке, грубо говоря, и потом посажу сюда уже. продезинфицированную Вот, закрыли, все, там там кролята первых три дня которым очень тяжело они пьют еще очень мало молока даже не молока а молозиво грубо говоря то есть там им будет очень тепло а тепло это значит будет сохранность сохранность это значит у нас будет что кролики а значит мясо ну нехитрое приспособление то есть смотрите не внутрь ставить ящики чтобы разница между полами была то есть основной пол будет здесь на уровне, а там, где будут кролята, он будет выше. И в любой момент может кто-то выползти, может кто-то засиску там или ну как-то разная ситуация есть. Здесь же как нет, они в ямаке у меня на 16 сантиметров, все-таки это очень глубоко, да? То есть кролечата до 15 дней 100% не вылезут сами, даже пускай там сильно лежит. Плюс маленький отбойник, да? Ну вот погрызло немного, ну хрень здесь дубового доска то есть смотрите мало что глубоко Второй еще отбойник крольчата максимально находится в том маленьком помещении где как это говорят микроклимат сделать намного проще во-первых кролику там мало бегает только во время кормежки это раз мы там руками лазим только в первый день когда мы осматриваем это два то есть там нету этого сена, там нету, которым мы постоянно кормимся, да? там нету воды. То есть там как бы отдельное маленькое помещение для сохранности выживаемости крольча. В этой клетке было 4 мамки, осталась одна. Вот сейчас покажем. Вот она сидит, красавица. Вот там кролята, вот этот, этот отбойник. Дверка открыта уже постоянно, кролятам 9 или 10 дней. Смотрим, что там внутри. Ну, как я говорил, что вот здесь пол, грубо говоря, да, вот он, вот здесь пол, ну разность, вот и здесь открываем, вот он, доска двоечка, да. И здесь брусочек. Мало ли, чтоб, ну как бы смотрите, как много она наносила. Сколько здесь сантиметров, сантиметров 8. Вон они. И они там в норе, грубо говоря, мало что кролиха забегает в дом через. Народ, так она еще там глубоко не глубоко и сами еще вылезти оттуда не могут не могут вылезти значит что мы их сохраняем в производственных клетках да там где это на грубо говоря там ну мини фабрика да, в помещениях специализированных все маточники вы обратите внимание сделанные чуть чуть ниже основного пола чтобы они находились действительно в какой-то ямке потом убирают там лоток и кролята сидят но поверьте, даже в деревянных клетках, которых мы содержим кроликов своих на улице, это тоже можно сделать. Просто сделайте маточники с выносом на улицу, грубо говоря, желательно не в помещении. И опустите их ниже основного пола, чтобы они ниже. Вот маточник чуть-чуть ниже основного пола был. И все. Небольшое здесь решение, никаких не надо в ящик ставить, никаких ящиков не нужно ставить в огромную эту клетку Там постоянно, смотрите, здесь сетка Ветер задувает, зимой будет снег задувать, допустим Даже не будет ветер задувать, но все равно там будет холоднее, чем в том маленьком помещении Ну, может что-то я и говорю неправильно, но я всегда опираюсь на цифры То есть количество заработанных денег, это два И количество моих кроликов, чтобы зарабатывать деньги если у меня сохранность 90%, это хорошо. Если у вас еще выше, круче, напишите в комментариях. Ну, а если нет, то подумайте, что лучше все-таки. Ящик там внутри или же маточник. И желательно ниже уровня основного пола. Потому что я знаю, что маточники вешают, ну, ровно с полом. И там тоже нюанс есть. Они вешают, делают этот бортик, ну... Он же там 5-7 сантиметров, и они все равно перелазят. Нужно, то есть, глубоко. Так что, вы извините, что так долго было видео. Надеюсь, информация была понятна. Много наговорил, наверное. Так что, всем-всем-всем пока. Спасибо за внимание. Уличное содержание, как производственное, масштаб. Всем пока.